Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас и пусть Дух Святой придет и откроет понимание каждого из вас для того, чтобы вы могли понимать Слово Божье и, естественно, иметь э, что-то хорошее от этого Слова, достигать те обетования, которые Бог определил и провозгласил в Его Слове. Потому что слово Божье – это не просто слово какого-то человека, мужчины или там какого-то лидера, какого-то политика или просто философа или мудреца. Нет. Слово Божье, когда Бог говорит, это происходит. Когда Бог говорит через Его Слово, когда Бог говорит через Его Слово, с нами, с вами, со мной происходит. Но, естественно, для того, чтобы вы слышали и понимали, осознавали, необходимо иметь смирение, быть смиренным и ставить себя на позицию слуги, потому что, если это не происходит, если вы человек, который думает о себе высоко, если вы думаете, что вы являетесь кем-то особенным, если вы о себе такого мнения и продолжаете вот эти свои мнения в себе хранить, тогда слово Божие, оно ничего вам не даст. Но когда человек, который использует мысли, используют разум, интеллект. Когда люди начинают размышлять, тогда слово Божие это не что иное, как мысли Божие. И когда мы начинаем размышлять над Божьими мыслями, все происходит. Мы начинаем получать Божий характер. Характер Божий, потому что если вы верите в Слово Божье и ваш характер не соответствует тому, что в Слове написано, у вас неправильный характер, вы не знаете ничего о Боге. Авраам был тем человеком, которого Бог нашел для того, чтобы проявить через него свое величие, свою славу на земле. Иногда люди говорят так. Когда сфокусированы на своих проблемах исключительно, люди сфокусированы на э, своей семье, на работе, на здоровье, на отношениях, только на своей жизни. И такому человеку, который так живет, так сфокусирован только на своих нуждах, естественно, такому человеку трудно слышать Слово Божье. Но когда человек начинает размышлять и думать о том, что Бог говорит, начинает использовать интеллект свой, а не сердце, потому что сердце – это чувство и эмоции. Сердце – это что-то, что, знаете, ты плачешь, потом ты смеешься ты страдаешь, ты мучишься, и постоянно в этих чувствах ты находишься. Но разум, разум думает, это дух, который мы можем использовать, чтобы слушать и понимать Слово Божие, если мы имеем это смирение. Помните, Иисус, Он сказал, первое, что Он сказал, когда в Нагорной проповеди Учил, он говорил, блаженный, смиренный Духом. Смиренный Духом это блаженный человек, смирен Духом, не смирен сердцем, а именно Духом, потому что их есть Царство Небесное. И когда у человека есть это смирение в разуме, когда человек Он склоняется, перед Богом, он служит, он слуга, он не пытается, могу сказать, э, грубить господина, он склоняется для того, чтобы показать господину своему в то время, например, во время Авраама так было, слуги должны были так перед господином показывать себя и тот, кто мудрый, он склоняется перед Богом, чтобы услышать, что Бог от него желает. Это реальность, друзья. Тогда будьте внимательны. Бог в Аврааме встретил и нашел этот дух, эту веру, это смирение, эту верность. И он совершил uh, через Авраама что-то великое, множество народов создал, потому что Бог сказал... «Я весьма, весьма размножу тебя». Другими словами, Бог исполнил слово, которое дал и обещал Аврааму. Вы думаете, что Бог, Он что, устал уже? Нет, Бог есть Дух, Он говорит. И Он в наш Дух говорит, а не в наши сердца. В Дух, в наш интеллект. Потому что мы... Должны думать, размышлять и определять, если мы будем или не будем послушны Богу. Потому что если наше сердце, оно сомневается, знаете, оно, оно обманчиво, оно лживо, и из-за этого Бог не доверяет нашему сердцу. Он нашему духу говорит, обращается к интеллекту, к разуму нашему, к рациональному. Но, к сожалению... К сожалению, я говорю множество людей. К сожалению, они верят в своим сердцам. Именно поэтому вера, которая у них есть, не имеет основания. Ничто не питает эту веру. Она не имеет фундамента. Это эмоциональная вера. Эмоциональная. Именно поэтому большинство из тех, кто говорит, что они верят в Слово Божие, живут такой отвратительной, незначительной жизнью в грехе. А, но я не могу контролировать себя, я бы хотел исполнять волю Божию, но не получается. Знаете почему? Потому что вы не думаете головой, а сердцем вашим. И не получится. Но когда люди начинают быть мудрыми, когда люди используют разум, например, Бог сказал Аврааму открыто, и поставлю завет между мною и тобою. Завет, который, например, мы используем в семье, символ завета, кольцо, да? серебра или золото, неважно, но оно у нас на пальце, мы видим его. Но тот завет, который Бог с нами установил, это невидимый завет, это в разуме нашем. И когда он в разуме, люди послушны, послушны слову. Это Слово Бога, это не какая-то эмоция, не чувство, это Слово Бога, и это Слово, оно установлено, и это Слово ищет добрую землю, землю, где это Слово может дать много плодов, это реальность, тогда Друзья, посмотрите, когда люди идут учиться в университет, что они там используют? Сердце? Нет, голову. Если бы они использовали сердце, они бы не получили образование, потому что интеллектуальное образование – это в голове в нашей, а не в нашем сердце. Тогда если вы хотите иметь свою голову и свой характер в соответствии с Божьим словом нужно думать, но люди предпочитают чувствовать и эти чувства эгоцентричные, знаете, это человеческое, вот это пухоть, это желание, это удовольствие вместо того, чтобы думать и размышлять. Тогда, друзья, когда Бог сказал Авраам, поставлю Завет мой между мной и тобой, это Слово было. И это Слово Божье, как мост между тобой и Богом, между Богом и твоим Духом, твоим разумом. Бог есть Дух, и Он в твой разум говорит, чтобы иметь с нами отношения с нашим Духом. Тогда, когда человек в разуме своем имеет Слово Божье, такой человек имеет Божий, Характер у него становится Божий, характер внутри. И он начинает размышлять, как апостол Павел сказал, направляемый Святым Духом в послании филиппийцам. Давайте мы прочитаем замечательное слово в 4 главе. Он говорит так, с 8 стиха. Давайте вместе откроем, и вы прочитаете. «Наконец, братья мои, он обращается к братьям». Он не говорит к неверующим людям здесь. Он здесь не обращается к гордым людям, которые думают о себе, религиозные люди, которые считают себя кем-то особенным. Он обращается к братьям по вере. Говорит следующее. «Наконец, братья мои, что только истинно, то есть это что-то настоящее, а не как эти новости, которые распространяют ложь. Ложь о нашей работе, обо мне распространяют ложь. Знаете, это ложь. Она рано или поздно закончится, пройдет. И однажды и истина, она будет видна. И нет необходимости защищать себя или каким-то образом себя пытаться обелять. Не надо мне. Дух Святой, Он покажет правду. Все, что истинно, будет явно. Понимаете? Это как масло, которое с водой не смешивается. Ты можешь поставить в самую глубину океана, но оно всплывет все равно. Тогда что только истинно, что честно, что справедливо. Справедливость. Бог есть справедливость. И мы к этой справедливости обращаемся. И это та причина, по которой наше служение Храма Духа и Святого растет, понимаете? Мы боремся почти уже 50 лет против несправедливости, против лжи, чтобы поднять правду. Кто хочет знать правду, кто любит истину, впитывает и освобождается, а кто не хочет – Продолжает находиться, связанный в своих религиозных мыслях, в своих мнениях религиозных, тогда все, что справедливо, все, что чисто, знаете, что такое чистота? Чистота что-то особенное, что любезно. Понимаете, что это любезность, когда люди имеют какую-то ненависть, ненависть из-за лживых новостей это то, что внутри этого человека. Но что делать? Я даю то, что у меня есть. Каждый дает только то, чем обладает. И все. Вы слушаете меня сейчас. И у вас есть что-то. Вы можете этим делиться. Вы можете там написать мне что-то, комментарий какой-то. Показывайте, что внутри вас. А я учу Слово Божьему, потому что оно есть внутри меня. Именно так. Мне нужно защищать себя, мне нужно пытаться оправдываться. Нет, конечно, мои друзья. Тогда смотрите, все, что чисто, любезно, что достославно, что истинно, что чисто, а. что достославно, что это достославно, что то хорошее. Хорошая репутация. Понимаете, если бы у меня была плохая репутация, давно бы меня уже или посадили, или я бы умер. Я бы не был здесь, если бы не было у меня хорошей репутации. Что только добродетель и похвала о том, помышляйте. Именно так. Другими словами, Бог дал Аврааму его характер. Апостол Павел, Дух Святой через апостола Павла говорит, что вот этот характер. Каждый из нас дает только то, чем обладает. Каждый из нас делится тем, что внутри. Я делюсь с вами каждый день тем, что у меня внутри. Все. И что дальше мне делать? Слава Богу! Слава Богу, что Множество людей, они помогают. Но, вы знаете, большинство ничего не хотят. Иисус говорил, что путь, ведущий к спасению, он узкий, и немногие им идут. Тогда я не переживаю о количестве. Много званных Господь сказал, но мало избранных. Тогда эти избранные они впитывают Слово Божье и начинают исполнять, и в них проявляется Божий характер, и они ходят пред Богом, ходят в Его присутствие, в Божьем присутствии, даже если их критикуют и издеваются над ними, неважно это. Все то, что снизу приходит, Бога не может остановить. Да или нет? Тогда, когда человек использует свой разум, свой интеллект, думает, анализирует, оценивает, он не доверяет этим новостям так называемым, но люди, они используют разум, мудрость. Когда люди мудрые, они думают, они оценивают то, что слышат. Они не принимают решения быстро. Они размышляют. Они взвешивают то, что э, к ним приходит, прежде чем какое-то принимать решение. Это то, что мы. Показываем, тогда, вы знаете, те новости лживые, которые часто обо мне, э, очень часто люди ненавидят меня, и, знаете, говорят, я никогда в эту церковь не пойду ни за что. А сейчас они проповедуют, проповедуют в тюрьмах, э, занимаются социальной работой, помогают людям на улице, бездомным кормят их по ночам, те, кто голодный, помогает людям, и идут в больницы, там, где люди умирают, идут во все места, куда бы страдающий человек не направлялся, там, где они страдают, понимаете? Люди к ним идут, которые когда-то ненавидели меня, а сейчас они служат тем, кто страдает. Это я их заставляю, это я как-то поменял их мысли? Конечно же, нет. Это Дух Святой, это Его Слово. Когда Бог сказал Аврааму, поставлю завет Мой между мной и между тобой. Это, это Его Слово. Это соединяет человека с Богом в одну семью. И кто не послушен, понимаете, он страдает от последствий жизни без Бога. Тогда не бывает так наполовину. Это или да, или нет. Или ты Божий, или нет. Если ты Божий, тогда ты даешь то, что Бог тебе дал. Но если ты не Божий человек, ты даешь только то, что дьявол тебе дает, и все. И вы выбираете. Но здесь секрет простой. Бог сказал Аврааму, «Ходи предо Мною, в Моем присутствии». Но ходить в Божьем присутствии каким образом? Это думать Его мыслями. здесь, в 4 главе филиппийцам, в 8 стихе, мы видим Божьи мысли. Хорошо, друзья, тогда, как всегда, я приглашаю вас вечером на служение чтобы делиться с вами тем, что у меня есть, давать вам мой опыт. Помимо того, что Слово Божье, которое Он дал мне, Бог дал мне семью, дал мне жену, дал мне мой дом, дом духовный, семья, которая от Бога. Он дал мне, и поэтому я молюсь, и могу за вашу семью молиться, и учить вас тому, что Бог, вам говорит, тем, у кого, возможно, семья, сейчас семья разрушена, или чьи семьи, они поражение в отношениях, нет ничего хорошего, вы живете. Одни проблемы, вы знаете, и, и у вас нет даже места, нет семьи, нет близких. Я хочу вам помогать, хочу делиться этим секретом с людьми, которые хотят быть счастливы, потому что этот секрет, он со мной постоянно. Тогда я жду вас вечером. Пусть Бог вас благословит. До завтра, друзья.